По правой поешь? На первой? Всем привет! Это продолжение тест-драйва. Здесь У сколько сейчас? Подъем? Градусов, наверное. Это начинается внедорожная да? часть. Мы с Серега поменялись местами. И сейчас небольшой подъемчик. Приеме. Да, решили проехать на заднем дыме. Просто чтобы проверить, как вот тяга двигателя вообще. Ребята, я малость обнагрел, я еду на заднем приводе. Да, то есть сейчас такой идет подъем, градусов 10, каменистый. Я, я не газую, потому что я вот тихонечко, я чувствую, когда проскальзывает у него колесо, моего мотора хватает за глаза, я еду на заднем приводе. Кстати, да, вот тоже интересный момент, то есть э, говорят, не хватает мотора, то есть слабенький мотор у УАЗика. Я, честно говоря, не понимаю, сколько должен быть не слабенький? 200 лошадей, чтобы порвать всю трансмиссию, его нафиг. Смысла нет, то есть этого мотора хватает, чтобы вот спокойно втянуть этот автомобиль и все. Мне просто было интересно попробовать, там заезжал где было перекосы и покруче, там я чувствовал, даже когда он шлифанул, я чуть-чуть сбросил, надавил, он поехал, то есть смысл такой, что я думал, что он может не будет развивать, но ну, не хватит ему тяги, а ему хватает, он не дать не убивает. Ну, и заехал на подъем. Он был сыроватый, кое-где перекосы. Что-то патриоты тут Да Что, ж да ж такое, что ж такое то а? Я что-то как насильно ну, не знаю, там как муравьи в лесу. На самом деле это уже третий, по-моему, патриот который нам попался навстречу, как мы только в лес заехали. Их в последнее время стало очень много у нас. Что-нибудь оторвать ему на, видишь на дерево тут. Соскальзывает, что ли? Ну да, он туда Надо вот спуститься на... будет. Сейчас выйдем на площадку, спустимся. Не, подожди, спустимся, там мы спустимся. Не, ну интересно просто. Все. А! Сзади что какая-то палка. Подожди, Серега, сейчас. Не, не, не езди. Вот так вот. Ну-ка, Серега, круто не колесиками. Хотели перехитрить. Это вот у нас уже началось. Нет, ну, смысл такой, что да, я поехал просто по самым. Ну, можно было объехать вон там, но я тихонечко попробовал пролезть. У меня не получилось. То есть правило номер один на бездорожье на таком автомобиле: выбирайте дорогу, выбирайте легкое бездорожье. первая наша ошибка на самом въезде никогда мы здесь не застревали а вот сегодня застряли вот такой вот участочек несложный на самом деле решили побоялись ехать вот в этом месте и решили э объехать с краю и провалились колесом диагонального вешивания и все привет самое начало когда uh, когда то вы, есть здесь вообще никто никогда не застревает, но мы дарились это сделать. Серега, а можешь чуть назад дернуться, чуть-чуть. Так это наш спаситель нас выдернул только что. Довольно сложный участок. Подъем. Я специально замерил. Там 16 градусов. Именно градусов подъем. Каменистый. Постоянно вот мокрые камни. Довольно-таки небольшие. То есть клиренсов прямо впритык вот стандартного у вас. Что-то весь каких-то напрягах я бы сказал чтобы не поранить автомобиль как не крутит ты здравия а машина да вообще незащищенная что ли сказать страшновато пробить бак как нефиг делать здесь камни очень такие серьезные когда снимает и потом спрашивает что вы думаете э, как вы думаете что будет дальше патриот не проедет патриот проедет и сломается пополам патриот э, проедет на заднем одном приводе ну, а сейчас мы это узнаем как бы это как все это передать не знаю но наклон серьезный вот этот каменный подъем Достаточно серьезное испытание для УАЗика. Достаточно серьезное испытания да что ж такое -то? Я забыл материться, простите Работа оператора и опасна, и трудна Ну где наша не пропадала Наша пропадала везде Ну еще и камнями швыряется, блин, какой злой жимник Саня, ну как так? 175 миллиметров дорожного просвета что творят? задним мостом стартовал вот я вот этих вот вот эту дорогу вот боялся очень ну, боюсь очень сильно просто в плане как боюсь но еще раз повторю что все-таки тест драйв автомобиля чужого э, подразумеваю что мы его вернем как бы в целости и сохранности это не то что нам шины гудир подогнали и что хотите с ними то и делаете но едется я даже вот скажу заслуга шины очень не немаленькая слушай хорошая шина вообще я понимаю что поставить гудрич в данный момент такие что такого размера посмотреть как это все сравнить но как минимум как минимум тут вот прижимаешься порой где объезжаешь такие корни торчат камни все Менее опасливо, что ли, за боковину, потому что все-таки боковина здесь усиленная. Ну, вот, насколько как бы проверить, лучше не проверять все-таки. Но. Мы едем, кондиционер работает. Да, вот это, конечно, интересно. Едем и в лесу, и как бы кондиционер, окна закрыты, да, комары все попадали от ужаса, потому что они не знали, чтобы Что можно замерзнуть И летом. Бузики замерзнуть летом, да. Упадно. Нифига себе, как так. Звука не было? Да звука знаешь, сколько, сколько было, пока я ехал. Там где палки Там гримой лежало, кстати. Которые я снимаю. Серега, тебе страшно? Немножко, да. Почему немножко-то? Ну, ну, потому что глаза боятся, а шины делают. Это не реклама. Это заболоченный участок. На самом деле, мы здесь уже приезжали, как бы на стандартном патриоте тоже, но этот раз мы схитрили, немножко схитрили. Поехали не напрямик, а по обочине. Если это можно так назвать, обочиной. вызван от просто прямо а как шаг проехали на стандартном патриоте все видели этот вопрос о том как надо выбирать траекторию нет. зачем тогда я траекторию выбирал когда можно было прям проехать и не показывал это этому Поехали! такой дождик нас внезапно настиг только что было солнышко жарила сейчас вот такой ливень Очередная контрольная точка, здесь Вы... мы встретили туристов, да. к сожалению, да, да. не помню с какого города, мы туда показали поехали, маршрут поедем. и дальше уже поехали как бы... без джимника, джимник да. остался отдыхать на полянке.